Добрый день уважаемые трейдеры. Сегодня поговорим о социальной торговле или о том как копировать сделки через брокера Pocket Option. Чтобы начать копировать сделки, необходимо перейти на торговую платформу брокера, после чего на правой панели нажать на вкладку копирование сделок. В открывшемся окне сразу можно будет увидеть самые лучшие последние сделки, которые были совершены на платформе. Также на этой панели можно посмотреть самых лучших трейдеров за сутки, или найти какого-либо трейдера. Если сделки каких-то трейдеров уже копируются, то тут также можно найти данных трейдеров. Кроме этого можно найти список трейдеров, которые копируют вас, также список наблюдаемых трейдеров, список трейдеров, кто наблюдает за вами, и настройки. И также обратите внимание, что если вы хотите скрыть свой профиль из социального трейдинга, то это делается в данных настройках. Для того, чтобы выбрать прибыльного трейдера для копирования сделок, можно поступить двумя способами. Первый способ – это посмотреть полный рейтинг прямо из данной панели. И для этого необходимо перейти на вкладку лучших трейдеров за сутки и опуститься в самый низ, после чего нажать на кнопку «Показать полный рейтинг». На данной панели торговлю трейдера можно разделить на определенный период или взять общий период. И по итогу увидеть такую информацию, как общее количество сделок, процент прибыльных сделок и прибыль в долларах. Также узнать всю информацию о трейдере можно кликнув на него. После чего открывается окно с общей информацией за сегодня, вчера и за все время. И на этой же панели можно начать копировать сделки трейдера или просто добавить его в список наблюдения. И также обратите внимание, что на общей панели доступны абсолютно все трейдеры, которые предлагают свои сделки, а не только список из 10 лучших. Второй метод просмотра и выбора трейдеров для копирования может быть осуществлен прямо из своего личного кабинета. И для этого необходимо выбрать вкладку профиля, после чего нажать на историю торговли, а далее нажать на кнопку показать торговые рекомендации. Из данного списка трейдеров необходимо выбрать того, кто не скрывает свой профиль, и после того, как такой будет найден, изучить всю информацию о нем. Обратить внимание стоит на общее количество сделок и процент прибыльных сделок, а также на торговую прибыль. И если данный трейдер подходит, то можно нажать на кнопку «Копировать сделки», где указать такую информацию, как минимальная и максимальная сумма для сделки, а также какой процент от размера сделки трейдера будет скопирован. Кроме этого можно указать стоп-баланс, то есть ту сумму, дойдя до которой сделки больше не будут совершаться. И для примера это может быть 10 тысяч долларов, а также минимальная сумма для копирования 10 долларов, а максимальная 20. И после всего этого можно нажать на кнопку «Подтвердить». По итогу на данной панели можно также редактировать условия для копирования сделок, а если копирование больше не нужно, то можно его остановить, нажав на «Остановить копирование». И напоследок хочется сказать, что к выбору трейдера для копирования стоит подходить очень серьезно И выбирать только тех трейдеров, у которых довольно высокий процент прибыльных сделок за долгий период Если же вы хотите получить больше полезной информации, то найти ее можно на нашем сайте по ссылкам под видео Желаем удачной торговли!